здравствуйте дорогие друзья сегодня мы с вами продолжаем двигаться по пути волшебного марафона который пробуждает в рассветное время струны нашей души приводит в тонус все наши внутренние настройки и наполняет наполняет смыслами, обращает внимание на важное, возвращает ценность и смягчает напряжение нашего ума вокруг того, что есть просто правдой, но далеко не истиной. А то, что не является истиной, имеет одинаковое право на любую форму существования. Сегодня я приглашаю вас в удивительный тур, который направит внимание в сторону себя человека, рожденного на этой прекрасной планете прикройте глаза и на секунду сделав глубокий вдох и выдох нырните на самое дно самого глубокого океана планеты земля Позвольте себе утонуть в этих недрах, достигая самой пиковой точки и погружаясь все дальше и дальше, как будто бы достигая ядра этой планеты и попадая в центросому данного измерения, в сердце своего сердца, в клетку своей клетки, в начало-начало. Я предлагаю вам ощутить прямо сейчас невероятную ценность пребывания живым существом. В лоне именно этой планеты, Земли. Какими бы ни были прекрасными другие галактики, Вселенные, но они там, далеко вдали. А здесь и сейчас мы земляне. Почувствуйте невероятную глубокую связь с природой, с матерью землей, с каждой женщиной этого земного рода. Неважно, мужчина вы или женщина сами. мы прошли через тело женщины все без исключения мы сутканы из пластилина этого измерения наше тело наша душа наша матрица помнит все в том числе и невероятное волшебное чувство первого присутствия в этом великолепном пространстве. Что ощущала душа, когда спешила сюда? Неужели она готовилась к боли, страданиям? к разным эмоциям, стыда, гнева, обиды, разочарованием. Почувствуйте истину. Истину. Она летела сюда, чтобы познать радость, любовь, разнообразие чтобы познать многомерность, чтобы познать разделенность и через нее единство, чтобы познать любовь, счастье, нежность, великолепие калейдоскопов разных чувств и разных спектров, чтобы пробовать, пытаться, никогда не сдаваться, вот для чего она летела сюда. Вы чувствуете, чувствуете эту пульсацию живой жизни, Каждой клеточке себя. Сделайте глубокий вдох. Глубокий выдох. И зафиксируйте свою сердечную благодарность этой планете в своем сердце. Зафиксируйте свой низкий поклон к этой любящей матери, которая нас так рада принимает, всем-всем угощает, наполняет, защищает, бережет, хранит все позволяет, почувствуйте, почувствуйте эту красоту, красота, свет в каждой соте, ра в каждой клеточке, Пустите его с помощью своего дыхания и благодарения. Когда внутри вас счастье, мать-земля радуется. Не нужно бегать по улицам, суетиться и всех спасать. Нужно с себя начать. О себе позаботиться, себя очищать, себя наполнять, себя обучать. Не нужно никого спасать. Все внутри. Увидьте целую цепочку женских сердец. Женских телец, которые заботятся обо всем живом до вас вместе с вами и после вас. Так было, так есть и так будет. Великая энергия инь. Шакти потенциальная вибрация Вселенной. Богопроявленный свет, уплотненный в материи, это как музыка, которая застыла в мгновении. Послушайте эту музыку внутри себя. Слушайте сегодня вибрацию своей внутренней, Музыки. И постарайтесь настроить себя на ту чистоту, которой вы хотели бы быть. Не звучите в мир дерзким шансоном, станьте венским вальсом. Пригласите в свое пространство принцев и принцесс. Создайте Эдем внутри, и очень скоро ваш внешний мир скажет вам, как красиво, ты только посмотри, как красиво.